Всем привет! Сегодня тема будет расклад. Так, мужчина нам хочет сказать. Так. интересно, о чем хочет сказать. Так, давайте посмотрим. Так, чтобы быть звездой, сиять. Так, хорошо. Быть звездой. Давайте посмотрим еще, кто нам посоветует. Кто же нам посоветует? Так, мир волшебства. Мир волшебства. Так, поэтому, наверное, и звезда. И звезда. Так, хорошо. А кто же вы сейчас? Давайте для женского пола посмотрим. Так, для женского пола и для мужского пола. Так. Для женского кто вы сейчас лак вести у меня этот лак так хорошо кто же вы сейчас давайте посмотрим кто вы сейчас так вы сейчас императрица это очень хорошо так женщина у нас императрица так а для мужского у давайте посмотрим поэтому императрица сияет как звезда вокруг императрицы многие происходят волшебство мир любви Выберем. Кто у нас мужской пол? Так, суба. Начни ценить свою любовь. Служение госпоже прекращать. Угу. Значит, у вас может быть своя звезда, именно та женщина, которую вы любите, ваша любовь. Но вы сейчас находите именно с той женщиной, которую вы служите. То есть, госпожи, что она вам скажет, то вы и делаете. Так. Угу. И вам надо стать тоже звездой, засиять. Хорошо. Так, чувства, какие вы сейчас испытываете. Чувство, чувство. Так чего вам не хватает? Или, возможно, вы уже это переживаете. Так, Ой, верно. Так, чувство. Вы хотите свадьбу? Хотите свадьбу? Для мужчины вы жених, для императрицы, для женщины вы невеста. Что у мужчин, что у женщин, что у мужчин, что у женщин вы хотите свадьбу? Хотите свадьбу? Императрица мечтает о своей свадьбе. Мужчина мечтает о свадьбе со своей любимой. Вот любовь. Так, хорошо. Давайте-ка про вашу посмотрим любовь. Так, что происходит, что делает ваша любовь? У женщины это значит мужчина, а у мужчины это женщина. давайте-ка посмотрим, сколько тут всего. Так, сейчас кушает. Так, угу. в данный момент кушает. Ладно, хорошо. Так, ваше желание, желание, желание. Так, желание вашего любимого человека. Для женщины это мужчина, а для мужчины это женщина так. Ваша любовь. О чем желает? Также возможно и вы можете желать. Давайте теперь выбирать. Так, уточнить. Уточнить по поводу свадьбы? Давайте еще уточним. Что же там уточнить? Так, заботиться. Угу. О ком заботится и что еще делать? Подарок дарить. Угу. Хочет уточнить, какой вам нравится подарок. Хочет о вас позаботиться, подарить подарок. Так. Хорошо. Так, так, давайте посмотрим. Смысл карточек. Так. Источник ударчиво, знания Или, возможно, даже не знание чего-то. Ну, про подарок, вы, наверное, не знаю. А, возможно, кто-то знал. Значит, ваш любимый человек хочет вам преподнести подарок. Так. Так, источник света, яркости, ясности. Так, значит, в ваших отношениях все не ясно. И у вас есть источник света, вы можете именно сказать о своих чувствах, также спросить о чувствах вашего любимого человека. Жизнь одна, надо все-таки идти вперед. Так, совет от карточек, давайте посмотрим. Надо ли вам сейчас, прям именно сейчас, что-либо делать. Так, давайте, хм, карта пуста. Значит, вам решать сами, Самой, самому. Так, хорошо. А давайте-ка посмотрим по поводу вот этого мужчины, который хочет вам посоветовать. Так, кто он у нас по гороскопу? Так. Также может быть, что по гороскопу либо ваш любимый человек, либо же вы сами. Но все же я задаю вопрос, кто у нас по гороскопу этот мужчина, который вам советует. Так. Становится уверен. Давайте, давайте еще вот еще что это. Близнецы. Угу. А гот кого? Все же интересно узнать, да? В год кого. Интересно, гот кого. Вот. Год... Ага. Кролик. Так. Давайте-ка я знаю, как, кстати, кстати. Так, мужчина у нас. Близнецы в год кролика. Так. Сейчас я все сожру. В данный момент вы себя видите и также вас видят окружающие люди, что вы императрица для женского пола, для мужского пола. Вы себя чувствуете и также окружающий мир видит, что вы являетесь слугой и служите госпожи. И это служение надо прекращать. Начните ценить свою любовь. Мир волшебства есть, он внутри вас. Он внутри вас, мир волшебства. Источник света, я, ясности, яркости тоже внутри вас. Тоже внутри вас есть. Так, вы мечтаете о свадьбе. Либо же ваш человек мечтает о свадьбе. Сейчас вы хотите также светить, быть яркими. Что мужчина, что для женщины. Ваш любимый человек сейчас кушает, также думает о том, что уточняет, какой подарок вам подарить, хочет о вас позаботиться. Так, по поводу совета от карточек. Вам совет надо будет принимать. Принимать совет будете вы. Так, давайте посмотрим. Вот. Так, давайте вот. Вот, так вот Будущий год. Вот у нас так. Будущий год. Да? Ну, просто примерно взяла, да? Эту дату. Так, будущий год. И... Сейчас еще другой год. Настоящий будущий год и прошлый год. Сейчас узнаем именно о мужчине. Вот именно вот о нем. Какого он года? Так. Ну, давайте начнем. Так. С прошлого? Нет. Значит, с будущего. Так, тоже этот мужчина? Мужчина, может быть, либо ваш будущий ребенок, мальчик. Так. Давайте здесь давайте я вам покажу, с какого года идет. С двухтысячного по 2100 так, значит, мужчина это, возможно, будущий ваш сын, ваш ребенок. Так, в каком году? родиться родится? Может, так задать вопрос? В каком году родится? Именно мужчина Какого года рождения? Давайте посмотрим. Вот так, четвертый. Кстати, тут также есть прошлое, да, да, 2014 или будущий Двадцать четвертый, тридцать, четвертый, пятьдесят, так, год кролика, кролик, кролик. Давайте по поводу даты. Сейчас э, можно было бы посмотреть, да, кролик именно в какие года. А давайте какие вопросы там? Тут же их много дат. Какая-то из них либо дата должна быть. Так, это вот прошлые вот эти две даты? Ну, какая-то из двух этих дат. Это задам вопрос? Это прошлое из этих дат? Нет. Значит, будущие даты. Так, я уточнять тогда не буду, какие именно будущие даты. Потому что если год кролика не совпадет из этих дат, возможно, значит, кроликом являетесь либо женщина, либо же мужчина. Вот, Являетесь по гороскопу кролик. И также по поводу э, гороскопа этого года. По Поэтому я уточнять не буду, какие именно эти даты. Главное, что это не эти две даты. То есть вот, вот эти вот будущие даты. Так, давайте-ка узнаем имя мужчины. Будущего вашего ребенка, мальчика. Так, имя. Давайте посмотрим имя, имя, имя, С. Для тех даже не знать, какой выбрать выбрать. Так, тут много. Все, вот, вот, вот. Так, Л или Мэ. М -м -м. Давайте точно. Буква Л. Смотрим. Да, буква Л. Мальчик, на Л. Угу. Фамилия. Так, фамилия. Фамилия, фамилия. Фамилия на н так, на давайте еще и отчество сейчас сразу посмотрим. Так, Л имя, фамилия на и отчество. Отчество, отчество. Так, сейчас, все, все, все. Отчество Учие, «у» или «чем». Так, фамилия, так, имя «не», так, фамилия «не» вроде, да, была? Фамилия «не». Так, уточнять я точно не буду. Возможно, и фамилия может быть ваша. Либо что для мужского пола, что для женского. Я сейчас все уже не буду перевернуть. Также именно Буква М – это, возможно, либо ваши имена, либо же вашего любимого человека, и также по поводу отчества. Давайте вопрос еще по поводу... Сейчас. Сейчас, сейчас. По поводу дара. Ваш сын родится. Так, он будет дар проявлять. Так, проявление дара. Так, так, так. так будет помогать поступками и действованиям. Угу. Так, хорошо. А сейчас что вам делать в данный момент? Что вам делать? Именно сейчас. Что вам делать? Так, вот, вот, вот, вот, вот. так сочинять стихи песни. Угу. А кто не хочет, что делать? Так, каким изучением? Вот, вот, вот. Изучение иностранного языка. Так. А давайте-ка еще узнаем, во сколько лет у вас родится ваш сын. Так, сколько вам будет лет? Вам или вашему любимому человеку? Так, девятнадцать, двадцать девять, тридцать, сорок девять, 969, семьдесят восемьдесят девяносто девять. Какая-либо цифра, либо ваша, либо любимому человеку вашего. Так, совет. Совет для вас. Так, совет. Именно ваш сын. Какой хочешь дать вам совет? Совет, совет. Так, сложи пазл своей жизни и увидишь картину смысла. Хочешь помочь? Сначала помоги себе. Из-за чего произошла ситуация? Так, нужно понять сложную, тяжелую ситуацию, почему, зачем-то чего. Понять смысл, уроку свой, запомнить, чтобы не повторять. Так, начните помогать себе, и вы сможете помочь уже другим. Так, день, день, день, день. В какой день родится ваш сын? Также, сейчас уточним точно. В этот день родится ваш сын, либо же это день рождения вашего или вашего любимого человека. Так, в какой день родится? 9, 19, 29. Да, давайте вспомним. 9 число. Да. Так, часов. Месяц. Давайте узнаем. В какой месяц родится ваш будущий сын. Так. Какой месяц? Месяц, месяц. Январь, октябрь или ноябрь. Тогда, значит, по гороскопу не совпадают. Давайте задам вопрос. Так, месяц январь? Нет. Угу. Так, месяц, вот следующий октябрь. Месяц октябрь. Нет. Ноябрь. Так. Месяц ноябрь. Нет. Значит, либо это ваша месяца, дни рождения, либо вашего любимого человека. Так. Будем смотреть месяц. Точно, давайте точно посмотрим. месяц. Еще раз сейчас посмотрим. Точно месяц. Так. Август. Так, где там был Кто меня смотрит? Возможно, это ваш месяц. Так, месяц август. Это точно спросим. Надеюсь, в месяц августа? Нет. Значит, это тоже ваш месяц. Хорошо, я не буду точно уточнять. Значит, сыночек играется сейчас. Точно не хочет говорить? Ладно. Давайте узнаем, светлая магия есть. Так, светлая магия. Сейчас кто-нибудь что-нибудь делает? Невидимый мир творит магию. Невидимая сила. Или сущность. Давайте посмотрим ответ. Как получается? Светлую или добрую магию? Так, магии нету, или никто не делает. Возможно, невидимый мир пытается помочь. Невид, невидимый мир, невидимая сила могут также быть ангелы, но ничего не получается с вашей помощью. Вам нужно, чтобы вы больше делали хороших поступков. Давайте посмотрим темную магию, темная или плохая. кто либо делает. Давайте посмотрим. Так, человек пытается магичить мужчина или женщина. Так, и как? Давайте узнаем ответ. Получается. Или видимость. Я как думаю, что силы есть, Думают, что делает, а на самом деле не получается. Давайте посмотрим. Так. Не работает или не действует чьей-либо, не важно. Надо благодарить ангелов и себя. Ваш сыночек вам помогает. Человек пытается что-либо сделать, мешает вашим отношениям. Кстати, вот тут-вот, да, у мужчины была женщина. Вот, госпожа, давайте-ка уточним. Так, давайте-ка уточним. Так, это госпожа. Лично она сама мешает, либо же она кому-то ходит, ну, или кого-то просит. Да, это она мешает. Мужчины, сейчас с кем вы находитесь? Возможно, вы любите другую, но находитесь в данный момент совсем с другой женщиной. Эта женщина вам делает плохую темную магию. Вот. Темная, плохая магия. Она пытается магичить. Именно она. Но эта магия не работает, не действует. Потому что у вас есть ангелы, и ангел это вот ваш сын будущий. И также вы пытаетесь делать хорошие, не только хорошие поступки, а ваша сила настолько мощная, что не получается у нее что-либо сделать. Так, давайте-ка посмотрим. Так, ваше здоровье. Так, какое у вас здоровье? Надо соблюдать диету, водный баланс. Возможно, вы сейчас совсем мало воды пьете. Надо обязательно сходить к врачу, вас измерит, взвесят и, чтобы рассчитали, просить, сколько надо именно правильно, в каком количестве надо пить воды, вот правильный баланс составить. Можно, конечно, сами вот, но все же под наблюдением врачей. Так, давайте-ка посмотрим защиту. Вот как раз мужчина. Вот вам пытаются. Ваша госпожа, вот она, госпожа, пытается магичить, но у нее не работает. Все-таки у меня вопрос про защиту, про вашу защиту. Насколько вы сможете ну, не то, что сдерживать, а насколько у вас защита мощная? А защиты уже практически нету. Нету. Если в жизни кто-либо проявляет плохое отношение или ситуация какая-либо плохая по отношению к вам, надо ставить защиту или себя защищать. Пытается. Пытается не то, что вас заставить что-либо делать, но еще ваша любовь пытается чтобы вы не пошли, ну, препятствия ставить к вашей, к вашей любви, чтобы вы всегда были рядом и ваши мысли думали только о вашей госпоже, И по поводу вот вашего сына, что защиты уже у вас нет, она снимает вашу защиту, но ваш сын помогает, пытается убирать эту магию, то есть не дает э, вашей госпоже, чтобы эта магия получилась. Вот на баланс надо будет вам восстановить. Принимайте ванны. Так. Угу. Давайте посмотрим по поводу Карлы. Почему у вас так все? Давайте посмотрим. Вот вы находитесь с этой женщиной, с госпожой. По какой причине? Так, карма нет. Уроки жизни пройдены и усвоены. Получается, что вы карму свою давно уже выполнили. Либо же вы поймете, что надо ценить свою любовь, и вы будете понимать, что карма ваша выполнена будет. Так, подождите-ка. Давайте-ка точно сюда вопрос. Именно для мужского пола. Карма есть или нет? Карма есть? Нету. И тут нет редкого. Карма нету. Тогда Ваша госпожа, именно для мужчин, она вас, возможно, магией. Ну, вы понравились ей, она вас магией к себе завлекла, пытается удержать магией и хочет, чтобы вы всегда были рядом с ней. Не просто ваше присутствие, но и ваша мысль. Ваша всю судьбу хочет именно так, чтобы... Ну, вот всю вашу судьбу, которую ваша есть судьба, чтобы она являлась вашей судьбой. Так. А давайте-ка узнаем состояние, в котором находится человек. Ваша любимая. Так, давайте-ка посмотрим. Любимый человек, в каком состоянии сейчас находится? Так, в плохом, в ненависти, проблемы с психикой. Так, это именно с любимым человеком, для мужчины это вот с женщиной, так происходит. Именно с любовью настоящей. Да. Если вы останетесь со своей госпожой, ваша любовь будет... Она и так ваша любовь плохо себя чувствует. Будет ненавидеть, возможно, даже весь мужской пол, И будет проблема именно с психикой. Именно в том плане, что не сможет доверить себя никому и также никому не будет доверять. И даже если вы уже оставите свою госпожу и начнете ценить свою любовь, она вас может не принять. Так. Давайте хобби посмотрим, каким хобби она сейчас увлекается, что делает. Или же, возможно, вы. Так. Надо продавать свою творчество, надо зарабатывать на своем опыте. Так, финансы. Давайте посмотрим, что же с финансами. Так, надо на денег тратить. Угу. Значит, финансы не очень так. По поводу родных давайте узнаем. По поводу ваших родных, либо ее родных. Так. Род родни вас любят, поддерживают род, родни находятся в любви. Давайте узнаем действия человека, вашего любимого человека. Не вспоминает, забыл. Либо забыла, либо. Если сейчас именно женщина смотрит, вот императрица. Давайте вот так, ваша императрица. Ваш любимый человек вас забыл и не хочет вас вспоминать. Если же мужчину смотрит, то ваша любимая женщина вас забыла и не хочет вас вспоминать, потому что у вас есть своя госпожа. Возможно, она даже на себе вас женила. И даже, возможно, вам пришлось на ней жениться, потому что по залету, возможно, свадьба была. Поэтому вам обязательно надо начать ценить свою любовь. Иначе именно ваша любовь у вас забудется. Так. А исполнится ли ваша мечта? Ваша любовь будет рядом с вами не исполнится, если только мечтать. Вам нужно прекращать мечтать. Мечтать. Так. А какой у вас есть дар? Либо же дар вашего любимого человека. Дар. Дар воды. Вам нужно восполнить водный баланс, чтобы дар воды у вас активировать. Дар воды — это чувство, эмоциональность, понимание. Так. Сейчас, возможно, что вам понадобится? Какой момент? Какая ситуация? Либо же для вашего любимого человека. Надо веселиться, общаться. Ваш любимый человек пытается веселиться, общаться. Так. Хотела бы уточнить по поводу... Вот давайте есть императрица Императрица, если ваш мужчина начнет, Так, вы мечтали... Так, сейчас, секунду, подождите, о свадьбе. Где свадьба, свадьба? Так. Императрица. Вы мечтали о свадьбе. Я не то ту... взяла, Так сейчас... Так, о свадьбе. Так, вот она свадьба. Так, императрица. Мечтали о свадьбе. А, будет ли ваша свадьба? А, давайте ответ. Будет ли ваша свадьба? Как вы думаете? Нет. Вы думаете, нет. Так, а вы сможете простить и вообще доверять? Сможете ли человеку доверять? Нет. Или не надо. Или проверь, доверься лишь дай. Лишь один шанс дай. Так, ага. А вот императрица, вот ваш любимый человек, мужчина. Вот он думает, что свадьба будет. Вот мечтаю. Вот вы мечтаете, но вы думаете, что свадьба не будет. Так, ваш любимый человек мужчина. Так, он тоже мечтает о свадьбе. Но он думает, что свадьба будет. Да. Угу. Так, по поводу мужчины. Давайте у вас уточним. Так, вы сейчас со своей госпожой. А давайте-ка я уточню. У вас свадьба была с вашей госпожой? Да. Угу. Поэтому вы ей служите. Она, возможно, даже вам детей родила. Ну, ребенка. И ни одного, даже несколько. Так. Угу. Ваша любимая, именно ваша любовь. Она, она мечтает о свадьбе, но она думает, что свадьба будет. Вот если вы начнете ее любить. Да. Она сможет ли вам начать доверять после того, как вы ее предали? Нет. Нет, не сможет. Либо даст вам один шанс. Женщин, конечно, очень тяжело простить человека, который не женился на ней, а на другой. Поэтому не захочет вам доверять. не себя, ни, Ну, вообще даже в свое время не захочет вам доверять. Хотя мечтает о свадьбе. И вы мечтаете о свадьбе. И вот ваш будущий сын. Возможно, даже у вашей любимой, у вашей любимой именно, который вам не сможет вам довериться, у нее, возможно, есть такой принцип, что если вы женились, у вас, получается, уже жена есть, вот ваша госпожа, если даже вы разведетесь, она может за вас не выйти замуж. Потому что она не захочет быть второй женой, да и вообще она даже не захочет быть с, с тем мужчиной, который даже разведен. Потому что не смог сохранить свою семью. Возможно, и вы так с ней поступите. То есть родиться у вас сын, вот, и вы разведетесь. Хотя вы мечтаете о свадьбе. Она уже вам не сможет доверять. Даже если вы фамилию и имя поменяете. Но если даже поменяете фамилию имя, возможно, она вам даст один шанс и все-таки выйдет за вас замуж. Так. Сын. Вам нужно разобраться в своих отношениях. По поводу императрицы. Ваш мужчину возможно, даже... Вот он. Я так сейчас не то, что увидела, да, а вот э, решила точно посмотреть. Вот императрица, да, а вот ее мужчина. У мужчины есть сейчас госпожа. То есть ему нужно прекращать служение и начать ценить свою любовь, то есть вот свою императрицу. Женщина. Вот ваш мужчина, который сейчас находится с другой женщиной. То есть она для него не любовь, она как госпожа, которую он слушает, все делает, выполняет. И она пытается темной магией заниматься, и, возможно, она и привлекла его внимание, увела. Хотя это не карма была, в том, что урок усвоен. Давайте точно по поводу кармы. Так, то, что вот так вот получилось. Мужчина на другой женился. Это вот, это карма? Это, это вот жизненный урок, который нужно пройти? Да. Да. Значит, это была карма. Поэтому он женился, и он эту карму выполнил. Поэтому здесь карма вышла, что ее нету, эта карма. Где она? Сейчас я найду. Что ее, этой кармы нету. Так, это защита. А где эта карма? А вот, а нет, это другая. Так, где карма? карма. вот. Что кармы нету. Вот женщина-императрица. Вот ваш мужчина женился на другой. Он женился на другой. Поэтому кармы сейчас у него нет. Он выполнил эту карму. Он выполнил эту карму. Защиты сейчас у него тоже нету, потому что до сих пор его госпожа держит. Он ждет, что мечта его исполнится. Но мечта не исполнится, если только мечтать. Он мечтает. Мечтает, что мечта может сама собой исполниться. Свадьба будет, если мужчина начнет действовать. Для начала, что ему надо будет? Для начала надо будет восстановить водный баланс. Вот, водный баланс. Вода поможет. Если даже есть дети, помогать детям, финансово помогать. Также по выходным их забирать. И идти к своей императрице. Вот мужчина, ваша женщина, императрица. Вы ее любите. Вот ваша любовь, это вот ваша императрица. Вы сейчас находитесь именно со своей госпожой. Свадьба будет. Да. И родится у вас сын. Если мужчина вы начнете сейчас действовать, то все у вас будет. А если вы также останетесь и будете служить своей госпоже, то ваша императрица вас забудет и не вспомнит. И также, императрица, надо сейчас веселиться, общаться. Если вас забыл, ваш любимый человек, вот он мужчина, он с другой женщина, он на другой женился, там семья, дети. Даже важно, если он ее развелся, он все равно не с вами, значит, с какой-либо другой женщиной. Он забыл, не вспоминает даже вас. Начните императрица веселиться, общаться. Так, а будет ли другой мужчина сейчас императрица? Нет. Либо же вы не подпускаете к себе, либо у вас не будет. Вы ждете именно мужчину. А он о вас забыл. Даже когда он женился на другого, он забыл уже о вас. Он был с другой. Да и сейчас тоже с другой находится. Свадьба будет? Так. По поводу мужчины. А, мужчина. Угу так, да. Мужчина, да. Проявится скоро, да. Мужчина начнет проявлять только тогда, когда именно вы императрица начнете веселиться, что надо веселиться, надо общаться. Мужчина это увидит, заревнует и захочет вас вернуть. А именно то госпожу, он начнет ее забывать и не будет о ней вспоминать, только будет, если у них есть дети, он будет заботиться о детях по выходным их собирать. А с вами у вас будет свадьба. И родится сын. Так, угу. Поэтому, императрица, можно все же Продолжать радоваться жизни, радоваться тому, что даже если и мужчина находится не с вами, а с другой, это была карма, у вас, у вас всегда есть все же выбор, если даже сейчас нет мужчины, вы можете начать знакомиться, у вас обязательно будет человек, так, который будет с вами. Вам не надо за это переживать, если в данный момент сейчас у вас нету, Вы императрица. Вы решаете, кто с вами будет. Какой именно мужчина. Какого вы хотите, чтобы человек был с вами. Какой именно. По внешности, по возрасту. Начните веселиться, радоваться. Общайтесь. Жизнь одна. Ваш мужчина, если даже сейчас к вам не придет, то со временем придет. Возможно, даже и в старости. Он женился? Вы можете замуж выйти. Так, Вы можете выйти замуж. Потому что жизнь все же идет. Жизнь идет. Хочу поблагодарить вас. Женщин, именно женский пол. И, и вашего сына. Тоже мужской пол. Тоже хочу вас поблагодарить за ваше внимание. Вам сил мужского пола, либо вы будете радоваться жизни, либо же будете продолжать жить так, как сейчас живете. Не забывайте, вы каждый день меняете свою жизнь. Всем пока.